Здравствуйте, друзья! Я Некрасов Анатолий, писатель, психолог. Многие знают меня по книгам, по выступлениям. Меня сегодня заставила обратиться к вам та ситуация, которая есть у нас в стране и в мире. Коронавирус оказался более активным, чем предполагалось. и, ну, Главное, что он сделал, навел большую панику в рядах жителей всей планеты. И неудивительно, потому что Действительно, пришло время, наверное, по-другому посмотреть на свою жизнь, на то, чем ты занимаешься, как ты развиваешься, что ты делаешь. Потому что коронавирус – это очередная подсказка. Любой кризис – это выход в новые возможности, поиск новых возможностей. И вот я сейчас решил вынести тот опыт, те знания, которые у меня есть, накопились и которые я использовал в своей жизни, а я был в кризисе… В 40, когда мне было 40 лет, я уходил из жизни, много чего было со мной, и была полнейшая апатия, потеря интереса в жизни и так далее. И вот я, в принципе, вышел из этого состояния, поднял себя и дальше живу. Мне сейчас 70 лет, и в этом году у меня юбилей, и я полон сил и желаю жить и творить дальше. Так вот, начало всего мне действительно дал кризис – который меня подтолкнул к поиску каких-то нестандартных решений, потому что медицина уже не могла помочь, как сейчас с коронавирусом. Медицина только регистрирует заболевания, только отслеживает больных, но лечить пока не может. А у нас есть инструменты, в человеке все заложено, все это есть, глубинные инструменты, которые надо использовать. И вот я их использую, и поэтому живу достаточно комфортно в плане здоровья, да и вообще во вообще всем остальном. Поэтому я предлагаю вам сегодня вот обратить внимание на мои слова и встретиться с вами. Предлагаю 17 числа. Это будет вебинар, которым я расскажу о том, как я выходил из этих ситуаций, но ну, а главное не это. Мой опыт это только база, а я расскажу о том, что нужно делать для того, чтобы не бояться вот этих всех перипетий, потому что коронавирус не единственный, не первый и не последний, и могут быть еще какие-то беды для человека. Но человек сам должен найти решение, в нем все есть, это я в этом уверен. Я уже много раз проходил эти все этапы выхода из кризиса, поэтому могу Действительно, вам порекомендовать реальные инструменты, позволяющие выйти из любой любой жизненной ситуации и в первую очередь по здоровью.